так здравствуйте дорогие друзья вот решил поздравить вас с новым годом поздравляю вас с новым годом с наступающим новым годом желаю конечно счастья удачи здоровья но это конечно дежурные фразы Ну а про себя если конечно немножко грустновато но я буду радоваться и праздновать попозже ребята чуть, -чуть попозже не сейчас Потом и это время придет. Урой, айхал.